Всем привет! С вами проект Походили, и сегодня мы находимся на концерте Института фундаментальных наук. И давайте уже начнем этот концерт. Да, мы снимаем начальное приветствие уже после концерта. Так тоже бывает. Проект Походили. Все говорят, все остальное вы увидите на концерте. Чё Че, к чему-то? Ты что, это все увидишь твой? Как говорят в каждом ролике, я так что две сне выйдет. Может быть, может быть, в принципе. Кто вы такие? Этот... Я ведущий, здравствуйте. А я помогал ребятам с актерским мастерством. Можешь научить его злиться? У тебя есть девушка? Ну, вроде как, да. Вот представь, что она тебе изменила. Выплесни это сейчас. Вот прям сейчас представь, что она изменилась изменила. Я Наиграно, конечно, но, но мы, мы над этим можем поработать, если надо. О чем они думают, когда они вот так проходят? Давай вместе с тобой согнемся. Вот, и типа пытаемся пролезть под камерой. Вот что ты, что ты чувствуешь. Эх, сейчас бы пройти бы. А ты первый курс? Да. Ну-ка, почему такая пауза? Какой курс ты? Первый. Мы можем запикать, в принципе, если ты скажешь второй. Второй. Почему у вас в этом коллективе появилась женщина? женщина так у нас и не корабль. Да. Вот так, вы его плавно... Можешь нам посоветовать кому-нибудь обратиться? Можешь нам посоветовать обратиться к этой девушке? Я советую вам обратиться к Владимиру Владимировичу Путину. Или к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Ну, вы держитесь, давайте, здоровья вам. Здравствуйте, вы Владимир Владимирович Путин, да? Да, я в женском обличии, Владимир Владимирович Путин. А как вы, человек так, из Санкт-Петербурга, из Москвы, знаете я о каком-то УЗИ из Кемерово? Все, новости? Новости читаете, да? Конечно, я читаю новости. Истфак знаете? И Истфак я знаю. Мы все тоже знаем Истфак. Почему вы в таком костюме? Сегодня я решил поучаствовать среди первокурсников, побыть... Трансгендером немножко. Трансгендером. Бывают такие времена, когда Бывает. хочется немножко побыть трансгендером. Да. Я думаю, мы можем простить вам. Ну, Г... да, конечно. Я вообще не понимаю, почему вы не можете мне это простить. Или не хотите. Давайте прощать все нынешней государственной власти. Что делаешь? Я готовлюсь к выступлению. Скажи, что самое сложное было в концерте Самое сложное? Вообще не смеяться Потому что очень смешно у нас Очень смешно Господи, там, там начало Все, все, все мы, мы идем снимаем, петюни, давай А теперь две петюни Раз, два, теперь три Раз, два, три, а теперь две а, петюни и кулачком Раз, два, три О! Привет! А, здравствуйте! Как тебя зовут? А, меня зовут Александр. А, кто ты такой? Сегодня грустно будет у меня. Я не постоянный-постоянный эксперт, Денис. И сегодня я хочу вам сказать, что я Заканчивая свою, свою карьеру в походили Знаете, у вас был пилотный сезон, я там был У вас был второй сезон, я там был Мне кажется, нам пора расстаться У нас есть такая традиция, которую я сейчас только что сформировал Человек, который уходит из походили он не уходит. Должен обязательно это сделать как-нибудь максимально нелепо вот. Он это должен уйти как бы с Такой, знаешь, широкий жест Лебединая песня Бери микрофон и скажи свое последнее слово Мое последнее слово это будет С вами был постоянный и непостоянный эксперт Денис Агиенко. Будете проходить мимо? Не проходите. все фигня, никуда не выйду. А с вами был проект Походили. Если у вас есть какие-то идеи по поводу улучшения наших видео, вы можете смело их писать в комментариях. Мы их обязательно читаем, потому что у нас их мало, вот. Подписывайтесь на нас в соцсети и будете проходить мимо. Не проходите. Пишите в комментарии, какой момент вам понравился больше всего. Мы ждем ваших отзывов. Подписывайтесь.